Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете». В этом видео я вам хочу показать два проекта, в котором можно зарабатывать за счет сложного процента. Здесь мы инвестируем каждый день и делаем реинвест. И за счет этого мы зарабатываем за счет сложного процента и наш заработок ежедневно увеличивается. Первый проект называется «Эсом», второй проект называется 91 рекреатион суть такова здесь мы пополняем usdt либо же trx здесь у нас внутренняя монета вот в этом проекте я уже неоднократно снимал видеообзоры. кому интересно ссылка будет в описании будут два видео обзора на этот проект и на проекты sm как в них зарегистрироваться и как зарабатывать я вам сейчас покажу как в этом проекте, я делаю реинвесты и зарабатываю за счет сложного проекта, процента. Данные проекты, они платят это 100%. Здесь не такой уж большой заработок идет администрации, что, чтобы она закрывала данные проекты. Вот здесь я захожу ежедневно на домашнюю страницу, нажимаю кнопочку регистрироваться, получаю вот в первом проекте бонус. Также здесь можно прокрутить... Колесо и что-то здесь выиграть монетку ихнюю там внутреннюю. И здесь я ежедневно вот захожу за счет сложного процента. Здесь вот три процента в СМЕ. У нас сейчас я вам покажу. Нажимаем на домашнюю вот стратегию. В СМЕ у нас получается за 24 часа 18 и 21 процент от депозита. Депозит можно вывести. Вот мы сюда проинвестировали, допустим, там 10, 20, 30 долларов. Прокрутили один раз и на следующий день, ровно через 24 часа, мы можем вывести свой депозит. Я сюда захожу каждые 24 часа, нажимаю здесь вот подтверждать, э, забираю деньги, вот видим, у меня вот здесь 2667. Далее я вбиваю вот эту вот сумму, код безопасности и делаю здесь реинвест нажимаю вот здесь подтвердить и вот здесь таймер запустился через 24 часа я вот заработаю вот такую сумму и каждый день я делаю здесь реинвест за счет сложного процента мой ежедневный заработок увеличивается то же самое в проекте SM здесь я вам хочу сказать здесь трафик очень-очень крутой вот смотрите Украина, Россия, Венесуэла, Италия, Сербия предыдущий проект он работал кажется где-то 7 месяцев этот проект работает можно сказать вот три ну, месяца пусть 4 то есть в нем еще можно зарабатывать деньги. но друзья вы должны сами осознанно идти на риски так как в любой момент может тот или иной проект закрыться я вот осознанно сюда иду и я, к примеру, не боюсь потерять денег, так как я что в первом проекте уже окупился, заработал, что во втором закупился и от... заработал. Окупился и заработал денег. И здесь я вот э, работаю по сложному проценту. Также я увидел у одного блогера э, довольно-таки крутого рекламы вот по поводу проекта SM. Значит, здесь есть деньги, есть движуха, и в нем можно заработать. Я здесь выбираю стратегию на 24 часа и каждый день ставлю будильник. И ровно через 24 часа я делаю инвест и увеличиваю свой заработок. И нажимаю здесь старт. И вот моя стратегия вот создана. Когда она отработает, я также буду делать реинвест. И вот мои вот стратегии. Видим вот все мои стратегии. Вот 11.90 было, потом 12.60, 13.20, 13.72. 14.26, вот уже 15 долларов, завтра это уже будет 16, ну и так далее. Кому интересен такой способ заработка, welcome, ссылка будет в описании. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.